Я не помню, как он звучит! Мой голос! Его вовсе нету! Ребятушки, вот такой мой голос сейчас! Я иду на операцию! Я уже забыл как забыл уже как звучит мой голос. Всем от уши! Вот моя больничка, и мне осталось, куни, вот мое место, пожалуйста. один маленький куда ступать, зачем идти. Вообще, мой, руки, все есть. Поднялись корни, монету на удачу. Руку, черт не дерни. И ведь везде операцию на этот раз. Первая дорога: сидеть, ждать смирно, быть каменно спокойным. Ну вот, ребятушки, короче. Я, Получается, мне только вчера сделали операцию на голосовой связке Сегодня у меня голос уже вот такой Я очень рад, мне уже легко разговаривать Я просто как новый человек, честно Вы ну, сами понимаете, когда невозможно разговаривать Это проблема, а сейчас, ну слава Богу На улице дикий мороз Но самое главное, что вышло солнце Сегодня вообще солнце я не видел давно, видать это солнышко, очень рада, что у меня появился голос Да я сам, ребятушки, очень рад Всем спасибо, кто поддерживал, честно скажу Всем от души, ребята Вот сегодня уже второй день после операции, такой голос Скоро уже буду запускать стримы и со всеми общаться Всем спасибо, на самом деле, за поддержку Я прекрасно счастлив, что мой голос уже встает как бы в свои голосовые связки Всем спасибо, ребятушки, всех обнимаю. Вы просто лучшие, лучшие. Все, кто слушал мои стримы с сиплым голосом, у кого там уши не отвалились, я не знаю, как вы это делали. Всем от души. Ребятушки, огромная просьба, кто сейчас, в принципе, по сути, тоже рад за меня. Я хочу попросить вас поставить лайк под данным видео и... Обязательно написать комментарий от четырех слов. Это поможет продвинуть видосик. Вдруг у кого-то тоже такие проблемы, я им подскажу и все прочее. Что, как дальше двигаться и куда идти вообще с такими проблемами, когда у вас опухоль на голосовой связке.